Меня зовут Виктор. Неделю назад я сделал операцию коррекции зрения по методике SMILE. У меня было зрение минус 3. Сейчас 120 процентов. Операция прошла безболезненно. Были неприятные ощущения после операции, когда перестал делать анестезию, но это прошло довольно быстро.